Совсем скоро наступит самый зловещий праздник года – Хэллоуин. История его началась на Западе, и очень скоро он добрался до нашей страны. Однако людям с русским менталитетом принять его оказалось сложно. Сегодня узнаем у казанцев, как же можно русифицировать этот праздник. А как русифицировать Хэллоуин? Добрать по а, Лешего, а, Кащея. Ну, типа, если по мы на воскресенье прогуляться вечером где-то. Здесь и так все страшные. Заменить тыкву на кабачок. Я хочу вас обидеть, но Хэллоуин исконно не наш праздник. И зачем русифицировать то, что не является нашим? Придумайте свой праздник. Мы любим российские, русские сказки Хэллоуины Не любим и не знаем. А можно одеваться в костюмы из сказочных персонажей русских народных сказок, например. Лапти, думаю. Одечь и напугать татарочкой. Добавить каких-то русских отрицательных персонажей, таких как Шуреле, например. Это русские, да? Ну, они а в России. Можно приурочить, например, к какому-нибудь э, православному празднику, так будет проще. Я думаю, что можно «Калинку-малинку» сделать в хардкорной версии. Я думаю, надо добавить что-то патриотичное. О, мне кажется, наряды из русских сказок отлично бы вписались, какие-нибудь кокошники, национальные костюмы, чтобы это было похоже на самом деле на старые праздники Ивана Купала. А стоит русифицировать этот праздник или нет? Если да, то как? Пишите в комментариях. Это был соц.вопрос с Ильей Агизатова, Алия Кульбарисова. Всем пока!